Заканчиваем разговор. Хватит уже болтать с мамкой. Ты что, маменький, сы маменький сынок, что ли? Ну-ка давай пошли папки помогать. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Kingdom Come Deliverance. Надеюсь, правильно произнес, да, ничего там не перековеркал. Такое, кстати говоря, у меня бывает, но не в этом а, суть. Достаточно давно я присматривался к этой рпгшки но никак не получилось у меня поиграть в нее на момент а, релиза. Только лишь сейчас у меня добрались мои ручонки до нее, и теперь я в полной мере смогу в нее сегодня поиграть. Сделаем, как говорится, первый обзор и немножечко прохождения в сегодняшнем выпуске. А ты пока смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайкос под. Данный видос мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Kingdom Come Deliverance и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и начнем мы совершенно новую игру с самого нуля. Поехали! Конечно же, выберем обычный режим, потому что к жестокому я еще, как говорится, не готов. Начало 15 века было смутным временем в Священной Римской Империи, еще недавно процветавший при Императоре Карли IV. Теперь же, когда на богемском троне сидит его безмолвный что-то там происходит. Своей праздностью король настроил против себя многих представителей знати, а также своего родного брата короля. Не успевая прочитать, что-то очень быстро у нас комментарии уходит, и у нас игра, я так понимаю, начинается. Да, невероятной красоты здесь, конечно же, у нас мир. Мы находимся во времена Средневековья. Да, вот как мы видим, показывают нам некоторые ландшафты. Это и действительно графон такой, какой у нас будет практически в игре. Но я что-то сомневаюсь, с моим железом вряд ли вот такой красоты графон вы увидите. Сегодня будет немножечко по да. На самом деле здесь очень красивый мир, да, и мне уже хочется по нему побегать и поисследовать. Серебряная скалица, 1403, друзья, год. Это очень-очень давно. Какое-то у нас небольшое поселение, в центре которого, как мы видим, стоит вот такой вот замок. Kingdom Come Deliverance, друзья. Начинается наша совершенно новая глава в этой игрушке. Давайте посмотрим, что у нас дальше будет происходить. Показывают нам поселение, людей, которые здесь работают, трудятся. Ну, по поистине, вот, ну, по ролику видно, что кра красочно очень мир, очень насыщенный. И шахтеры, как мы видим, здесь у нас работают, да, в поте лица. И, смотрите, какие-то повозки у нас катаются, перевозят грузы. В общем, люди занимаются своими делами, что я могу сказать. Какие-то воины у нас, смотри, показались, да. Видимо, какая-то стража местная нашего, как говорится, этого мини-государства. Мини нашей провинциальной вот этой деревушки, Скорее всего, может быть, это не провинциальная деревушка. Может, это столица какая-то у нас. Не знаю, друзья. По ходу действий будем сейчас выяснять. Так, ну что нам тут показывают дальше? Храни вас бок, и Вас тоже, да, люди общаются. Жарко сегодня, да? Да, это какая-то тетя, смотри, мы наблюдаем. Не знаю, кто это пока что такая. Но по ходу действий сейчас все, друзья, будем выяснять. Так, следующий кадр уже, я так понимаю, из геймплея идет. Наверное. Уже. Это кто такой? Что за мужичок? Ну, муженек, как дела? Неплохо, я сегодня должен закончить. Куда запропастился Индро? Мне нужно послать его в город. Он все, он все еще спал, когда я вышла на улицу. В это время спал? Вот что значит голубая кровь. Голубая кровь. Да нет, скорее всего, они вчера опять что-то Праздновали. Да, это, это, я так понимаю, муж и жена Отличненько Теперь мы будем в курсе Иди разбуди моего лежебоку Думаю, хорошая затрещина его точно разбудит Да, это, походу, мой папка, а это мамка, да, по сути Давай посмотрим уже на себя Где я-то, куда я запропастился Я отлеживаюсь, да, после вчерашней пьянки, гулянки, видимо Ну-ка, ну-ка, давай вставай, бока. Сейчас тебе мать, мамка пропишет четкого леща в бубенец Индра, Индра, вставай Сорванец ты такой, пора за работу Хватит спать. Мам. О, мама, ну М -м -м. что ж ты пристала? А, я же еще не доспал. Вставай, или я приду и подниму тебя сам, отец кричит. Ты слышал? Лучше не зли его. Ах, ты же лежи бога -то. А тебе сколько лет? Подни... Живо поднимайся, завтрак уже на столе. лет. Смотри, по-моему, по по 30-летний... Стой, а это что, что такое? Опять за старое? Ох, Индра, сколько раз я тебе говорила про драки. Индра. А, да, это ерунда. Чепуха. Всего лишь царапина. Ты что, снова дрался на мечах, да? Молись, чтобы отец ничего не узнал. Ты прекрасно знаешь, как он к этому относится. Не волнуйся, это, еще, это не то. Не то. Я просто отцарапался. Ну что ж, уж теперь. Только не, бег, не беги ко мне жаловаться, когда тебя серьезно поранят. А теперь давай вставай, шалопай. Да, действительно, наш э, чувачок любит еще поспать. Тот еще он бока. да. Надо бы уже дела какие-то делать. Мамки с папкой помогать, а он тут отлеживается. Ну давай, пошел уже работать, а. Ты посмотри, на кого ты похож. Что ты вообще делал прошлой ночью? Ага, начался, начался геймплей, я так понимаю Персонаж, когда вы будете, когда вы выберете один из двух вариантов в этом диалоге Вы по умолчанию выберете характеристики вашего персонажа Не переживайте, если они вас не устроят В дальнейшем вы, вы сможете развивать все характеристики без каких-либо ограничений Так, ну что ж, мы болтали в, мы болтали в корчме красноречия Я танцевал, я был, я был с бланкой, выносливость Я работал в кузнице Сила, ну что ж мы ответим тогда. Ну давай, наверное, мы на красноречие поднадавим да? Мы болтали в корчме Ничего особенного, мы с приятелями немножко посидели в корчме, к, поси... к нам подсел какой-то странник, и мы расспрашивали ее о том, что творится в мире. И я не заметил, как пролетело время. Что, действительно так все было? Ты ничего ли не темнишь, то родной, сынок? Надеюсь, он тебе... Надеюсь, он не забил тебе голову всякой чушью. Получим новый уровень. Мне все равно кажется, что ты что-то не договариваешь. И это как-то связано с царапиной у тебя на руке и тем подозрительным человеком с мечом, который недавно появился в городе. А что, о чем ты говоришь, мамка? Зачем мне учиться а, бою на мечах? Красноречие. М Матей, Матей учил меня стрелять из лука ловкость. Я был с бланкой выносливости. Слушай, мам, ну зачем мне биться на, на мечах? Что за чушь -то? Ты думаешь, он учит меня драться на мечах? Да, зачем мне здесь это нужно? Я говорю правду, мама. Честное слово! Честное слово, сына. Ладно, как скажешь. Я не хочу тебя расспрашивать, но ты знаешь, как твой отец смотрит на такие вещи. Новые задачи. Мои друзья не заходили. Я голоден. Папа на меня сердится. Тебе помочь? Точно. Давай, ну-ка спросим. Тебе помочь, мамка? Тебе, тебе не нужно помочь, мам? <соцентреский> Спасибо, Индер, но у меня все в порядке. Лучше помоги отцу с этим мечом. Ясно, понятно. Мои друзья. Мои друзья не заходили. Матуш и Фрицак не заходили? Нет, я не видела их сегодня утром. Ты наверняка найдешь их в корчме, они ош, ошиваются там каждый божий день. Ну, само собой, что мы же оттуда как раз таки и вышли. Ну хватит, мам, ну ты че, я же не маленький уже, ну в самом деле, ну мамка, ну успокойся. Ты уже почти взрослый, Индра, вскоре отец перестанет перед, передаст тебе все дела в кузнице, и ты уже несколько месяцев ухаживаешь за бланкой. Неужели, че, а че, я не помню. Зачем ты попусту тратишь время с этими двумя бездельниками? От них одни неприятности. Да, я голоден. <laughs> Вообще-то я голоден. А папа на меня что, сердится что ли? Ну-ка, давай спросим. Отец сердится на меня за что? За то, что я что-то там. Ну это его не радует. Вчера ты обещал ему помочь закончить тот меч для плана Радципа. А он уже не так молод и у него иногда болят ноги. Он слишком горд, чтобы жаловаться. Ему нужна твоя помощь, Индра. Помоги, папки уже, Индра. Хорош уже прохлаждаться. Я знаю, не волнуйся, мама. Конечно, я помогу ему без проблем. А хорошо? Хорошо, хороший, гудбой. Он всегда жалуется на боль в коленях перед а, ненастей. Надеюсь, на этот раз он ошибся. Сегодня такой пригожий день. Ну, надеюсь, да. Я голоден. Папа, так, это я спрашивал. Это. Да, кстати, я голден, мам, есть что пожрать. Ты не дашь мне что-нибудь поесть? Твой завтрак на столе. Ну что ж, давай посмотрим. Ну что, хватит, ребят, болтать. Да, вот видишь, у нас все диалоги, которые мы закончили, они у нас подсвечиваются с серым. Замечательно. Заканчиваем разговор. Хватит уже болтать с мамкой. Это что, маменький, маменький сынок, что ли? Ну-ка, давай пошли папки помогать. А, ты узнал, где скалится. Отличненько. О, это наше жилище, я так понимаю. Неплохо. Слушай, здесь что, я могу посидеть? Могу посидеть. Да, слушай, тут что-то у нас есть. Давай-ка проверим. Садись давай уже. Ну-ка. Еда. Чтобы съесть любую еду, возьмите ее в ваших вещах в разделе еда. Выберите то, что хотите э, съесть. И затем э, ешьте, зажимая Ю. Э, е, e, видимо, да? Да, я понял. Так, ну что, давай возьмем. возьмем. Это невозможно сделать, а сидя. В смысле? Оружие, доспех, пища. Ничего нету, друзья. Нечего мне поесть. Игрок. Ох, нифига себе тут сколько всяких различных вкладочек-то, а. И карта, смотри, есть, и задания наши указаны, и кодекс. Охренеть просто. Ну что ж, будем сейчас по ходу мы разбираться. Яблоко возьми! Почему? Как есть-то? Встать. Хорошо, может быть, стоя можно взять? Да. А стоя можно брать, как так, почему нельзя сидя брать, что за, за ерунда такая, разработчики, надо вам это, на это срочно обратить внимание, это просто беспорядок какой-то, так, а что за кошелек такой лежит, ну-ка давай подтырим, может деньжат немножечко, нам на карманный расходы не помешает, ты подожди, бери давай на стол прыгай, отлично, да подожди, давай присядем. Так, скрытность, если вы захотите куда-нибудь прокрасться, убедитесь, что вас никто не видит и не слышит. Видно вас или нет, зависит от освещения, положения тела и вашей одежды. Слышно, и, слышно ли вас, зависит от поверхности, по которой вы идете, положение тела и от того, что на вас что-то там наложено. Так, ну давай-ка мы встанем с тобой. Я хочу забрать всю еду. Рогалик, пригодится определенно. Это мне яблочко тоже мне пригодится. Короче, друзья, давай завязываться с жатвой. Надо срочно нам двигаться вперед. Червичная похлебка, чечевичная, вот это мне по-любому пригодится. Насколько я голоден? Где? А, вот, вижу в нижнем правом, вот видишь, где у нас нижние э, полоски, ползунки. Ползунки. А, там, я так понимаю, здоровье у нас выносливость. Там у нас, смотри, вот справа находится датчик, датчик индикатор пищи нашей. И вот мы сейчас будем ее восполнять. Что можно поесть? Где у нас яблоки, чечевичная похлебка? 10, 0,4, 1.3. Давай мы съедим чечевичную похлебку, наверное. Или яблоко. Или... Давай, рогалик, сточим. Оп! А, надо зажать, друзья. Не просто так. Надо зажать и подержать немножечко. Почему же мне этого сразу не сказали? Так, ну что, хороший же в халупе ошиваться. Пойдем, папки уже поможем, что ли. Так, тут у нас что такое. Что у нас здесь полезного можно взять? Короче, друзья, взаимодействовать. Да, можно много с чем здесь. А косу я могу взять? Нет, не могу Сюда я могу выйти? Да, могу, вроде бы Все открывается, и тут у нас, смотри, тут мы Кладовку, что ли, нашли? Ни хрена себе Тут можно открыть, посмотреть Яблок натырить, наверное Но только зачем мне все это? Я надеюсь, мне это понадобится Но если понадобится, это никто же мне не запрещает Потом просто взять, вернуться О, себе, Морковочка, смотри-ка, здесь лучок все как положено, офигеть, у нас тут целый амбар, забитый едой, ладно, я понял, закроем, чтобы мыши не, набег, не набежали, как говорится, не пожрали весь наш э, урожай, провизию нашу, да, выходим, выходим, друзья, на улицу, и вот она, друзья, красота этой игрушечки, мать у нас, смотри, занята своими делами, что-то, я так понимаю, она вышивает здесь, да, тут у нас можно, я так понимаю, тоже поесть, поесть из котелка. Что у нас тут вот происходит? Опа, видишь, у нас индикатор голода сразу же пропал. Отлично. Здесь можно, я так понимаю, тусануть, посидеть. Но пойдем все-таки посмотрим, что у нас там папка-то делает. Да, смотри-ка, вот это наш дворик, это наш дом, я так понимаю. Прикольно тут все сделано. Да, внутри помещение, снаружи. Давай прогуляемся с тобой, посмотрим. Точильный э, круг, я теперь знаю где. Ну, конечно, где же, где же еще он может быть Ты как не в кузнице? Вот он, точильный круг, а вот мой батька. Здорово, бать, ну что, как у тебя дела-то, помочь? Нет, алло, здорово. В чем дело, Индра? Ты не слышал, что я тебя зову? Ой-ой-ой, убеждение. Нифига себе, сколько тут нам понаписали-то. Так, ну что ж, как у нас красноречие? У нас красноречие, вроде бы, да, мы развиваем, я помню, да? Посмотрим у отца, кстати говоря, под вопросиками все. Ну давай что-нибудь сболтнем. Мне нужно было кое-что сделать, бать. Прости, сперва мне нужно было кое-что сделать. Хорошо, ничего страшного не случилось Успех, ладно, у нас сегодня полно дел Я заканчиваю работу над мячом для, па... для пана Ратцига, И мне нужна твоя помощь Какая именно, бать? Давай, рассказывай. У меня заканчивается уголь. Сбегай на рынок и купи мешочек у углежога. Ммм, хм, отлично. Заодно узнаю, где живет этот прыщилыг. Для этого мне нужны деньги. Это еще одно поручение. А, Куниш все же должен мне за топор и молоток с гвоздями, которые я продал ему месяц назад. Не говоря уже о его предыдущем долге. Скажи ему, чтобы он расплатился хотя бы за топор, молоток и гвозди. А затем купи на эти гроши уголь. Ох как. Куниш? Этот пинчуга, Черт, это будет непросто. Ты уже взрослый. Я уверен, ты справишься. А если нет, скажи ему, что в следующий раз я приду сам и забью эти гвозди ему в задницу. Это же, этим же его молотком. Ха-ха, нормальный у меня батя такой. Я не сомневаюсь, что он обрадуется, когда это услышит. Это все... Не совсем. У Камергера в замке есть крестовина для меча а, Панорацига, на которую Гарвер что-то там. Ты хочешь, чтобы я забрал ее? Хорошо. Гроши, уголь и крестовина. В принципе, все достаточно ясно и понятно. И пиво, конечно же. По дороге домой загляни в корчму. я знаю, ты все равно туда зайдешь, чтобы увидеться с этой своей девкой. Но когда вернешься домой, пиво должно быть еще холодным. Да, да, да. В нормальной батя, слушай, четкий. Его зовут Бланка. Ее зовут Бланка. Ясно. Так вот, убедись, что Бланка налила мне холодного пива из погреба. А теперь беги. Работа не ждет, четкий батя у меня Мне на самом деле он нравится Ну что ж, погнали выполнять свои текущие дела Над батей помогать по хозяйству Задача выполнена, купи мешок угля, получи долг с куниша Возьми крестовину в замке и купи пиво в Корчме. Журнал заданий, вы можете найти сведения о заданиях в журнале А кроме этого, они также отображаются на карте и на компасе в верхней части экрана Таким вот образом мы тут можем отобразить наши задания Купи, получи долг, возьми крестовину, купи пиво, получи долг сначала Давай сначала идем в Се я так понимаю, надо прогуляться вот сюда Вот замок, кстати говоря, недалеко И мы прям работаем, смотри, при замке Мы максимально близко к замку находимся То есть, сколько я знаю, да, чем ближе мы к самому большому замку, да, находимся Тем мы более уважаемые люди Так что у нас дела, друзья, не все так плохо идет Мы, оказывается, являемся не какой-то там черню, да Самых каких-то дальних дворов А именно, проработаем практически при дворе Здорово, пацаны, мне бы в замок пройти как-то можно, нет? Алло, здорово Благослови тебя, бог! И тебя, Индра! Все что, все меня знают? Как дела, Индра? Что такое? Меня прислал отец, мы работаем над мечом для Пана Раципа, и у Камергера должны быть крестовины и навершие для меча. Отец отправил их в сознание. что-то там. Да, они у меня. Камергер отдал их нам, чтобы мы передали их тебе. Красивая работа! Я никогда не видел ничего подобного. Че, неужели так просто? А что, вот так, так просто? Я бы хотел взглянуть на меч, когда он будет готов. Главное, чтобы ты. когда это и чего-нибудь. Я портил. Мне только это не рассказывай, а. Ладно, заткнись, давай их сюда. Я вечером надеру тебе уши. Держите синтепентальный пан какой-то. Что-то он там такое сказанул. Да, отлично, у них броня, интересная Но такая. Как красиво. Жаль, что нельзя оставить этот меч себе. Ладно, я, пожалуй, пойду, и вечером нам нужно все закончить. Замечательно. Давай, увидимся вечером в корчме. Приходи, сегодня я угощаю. Да, я так понимаю, это один из моих друзей Ты получил крестовину для нового меча Замечательно, у этих типов есть имена Это Янок, это Ярослав В замке нам делать нечего Следующее задание у нас, я так понимаю На, вот здесь вот, на ценам нам нужно спуститься Как говорится, вниз Давай, пойдем, сходим Ну что ж, да, игрушка насыщенная, игрушка интересная На каждом шагу вроде какие-то действия у нас происходят Да, очень классно здесь все оформлено Да, мне, если честно, нравится она Черт возьми, нравится. Можно с кем угодно здесь поболтать. Вот, например, простой крестьянин. Да нет, не со всеми. Можно здесь болтать только с ключевыми персонажами. Так, ну что ж, выходим в город мы. Где наша следующая меточка? Не вижу я. Я так понимаю, нам надо спуститься сейчас. Можно вот таким вот образом по карте просто посмотреть, где мы находимся. Да, нам сейчас нужно поддать немножечко левее. Вот туда нам нужно, да, где-то к пинчуге какому-то завалиться. Возможно, это он. Возможно, вот здесь он живет, этот Пинчуга. да? Ну-ка, давай еще раз нажмем. С. Вот она уже, С, буковка. Здесь мы где-то близко шаримся. Возможно, этот он, пьянчуга. Кузь, кунь. А, здорово, дровосек. Ты нам, видимо, задолжал. Ну-ка, давай-ка поговорим с тобой. Здравствуй, куниш. Что тебя нужно? Отец прислал меня за грошами. Father... Мой отец прислал меня за грошами, которые yeah. ты ему задолжал. За топор, молоток и гвозди. У меня нет грошей, проваливай Заплати хотя бы за инструменты Ты вообще шалел, алло Ты знаешь, что должен отцу не только за инструменты А гораздо больше, И если бы он пошел К приставу, у тебя были бы неприятности Так что заплати хотя бы часть Куниш, ты че, блин, не давай, не дерзи Я сказал тебе, что у меня нет ни гроша Убирайся отсюда, или я поломаю тебе башку Этим же топором Какой грозный чувачок у нас, да К тебе придется. мой отец, подожди, подожди Плати пиндюга. долги нужно отдавать, эй Послушай, я знаю, что тебе сейчас нелегко, от тебя ушла жена, за выпивку нужно платить, а ты ничего не умеешь. Неудивительно, что у тебя нет грошей, но долг есть долг, и я не могу уйти отсюда с пустыми руками, понимаешь или нет? Доставай, давай, выворачивай свои карманы, доставай свои долги. Отдавай уже долги. Успех. Если бы у меня было что отдать, я бы отдал. Но у меня ничего нет, так что отстанет от меня. Все, отстаньте. Попробуй другим способом забрать у куныша топор, молоток и гвозди. Ну топор я у него увижу. вот он. Значит, будем мы по-другому сейчас действовать Наверное, мне, мне предлагают, скорее всего, каким-то образом его обворовать Я так понимаю, это его халупа И стоит, наверное, в нее наведаться мне потихонечку Не зря же меня обучали к скрытности-то, а в доме в кодексе есть новая а, запись Давай попробуем пробраться к нему в дом, может быть, через окно Давай попробуем пролезть, может, здесь так можно сделать? Ну-ка Можем мы, нет, в окно пролезть Не, в окно не получается, а на крышу, если... Вот по этим палкам. Ну-ка, давай-ка. Давай будем мыслить прогрессивно. Не, мне кажется, на крыше это такой себе вариант. Давай попробуем обойдем с другой стороны. Так, здесь у нас конюшня. Ни хрена себе, у меня даже лошади есть. А что, домой-то нельзя зайти? А вот же, вот же, вот же. Тихо, давай-ка мы сейчас скрытно. Скрытно, скрытно, скрытно. Открываем двери, заходим. Он нас не заметил, надеюсь. Оп. Ты на частной территории, вторжение. Если вы пойдете туда, куда вам нельзя, люди сперва предупредят вам, а уже потом позовут стражу. Но в охраняемых местах они немедленно арестуют вас. Так, давай-ка мы прикроем, наверное, дверь, чтобы никто меня не запалил, и будем красться тихонечко. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у этого прыщелыги есть дома. Так, по-любому где-то он хранит свои сбережения. Это что такое? Поесть? Не, мне сейчас есть не надо, мне сейчас бы... Взять свое и валить отсюда Я сюда, как говорится, только начата задача Возьмите его, фриц Отмычки, чтобы открыть сундук А, запертый сундук, я понял Вскрыть замок легко Ну-ка, давай попробуем Раз Отмычки надо взять, я понял, друзья Так, ладненько, мы зайдем попозже По крайней мере, я Понял, где у него что лежит Возможно, в этом сундуке мы найдем гораздо больше Так, а здесь что-нибудь есть? Ну-ка, в этой комнате посмотрим Тут какой-то хлам вообще ни о чемный. Он мне точно погода не сделает. Давай выходим. Да, ну что хотели вы, друзья? Это же дом пинчуги. Да, у него ничего нет. У него голые стены практически. Здесь, наверное, он спит. Или здесь прям дом, он, скорее всего, содержит какую-то скотину. Скорее всего, да. Ох, а еще один чулан. Здесь тоже, друзья, ни хрена ничего нет. Это какие-то, скорее всего, комнаты-мини-склады, где, по идее, должно быть до хрена провизии жатвы. Но этого алкаша ничего дома нет. Поэтому мы выходим отсюда тихонечко. да. Закрываем за собой двери Нас никто не видел, я надеюсь, да? Мы такие беспалевные Ага, куда он делся? Куда-то, смотри-ка, он слинял Ладненько, пойдем-ка прогуляемся еще Так, ну что, у нас задания обновились А куда нам надо еще? А, ну что ж, пойдем прогуляемся Ты кто такой? Здравствуй А, помощник углежога Вот ты как раз-таки мне и нужен Здорово, ну что, у тебя как тут дела обстоят? Да прибудет с тобой Господь Но к нему, мне кажется, попозже надо Как насчет поторговать? Давай попробуем поторговать Я думаю, что у нас ничего не получится Моя репутация 94 Продажа-покупка А сколько у меня? У меня ноль, друзья Ноль у меня Я не смогу купить угля у этого парня Поэтому мы сначала идем дальше Пойдем попробуем найти фрицика. Ты, может быть, фрицик? нет? Игрок Ага, тут можно, я так понимаю, поиграть Крестьянин Ээээ, Вахтмейстер Так, ладно, ты мне точно, точно не нужен Где у нас фрицик? Портной В кодексе новая запись Может быть, почитать, если что мне сейчас нужно с фрициком поболтать. Где фрицик? Вы не знаете, где? Мау, Маруна. Нет, это мне не нужно. Так, а вы кто такие? Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи! С вами можно поболтать? Так, пристав. Еще один крестьянин. А тут что такое у нас? Это что такое? Тут я так... А, тут лавка у нас, тут торговля у нас ведется. Можно через окно, наверное, нет? Ладненько, ищем фрицика. Где у нас живет этот тип? Надо срочно-срочно где-то найти отмычки. Итак, мы попали в какой-то не тот двор, я так понимаю. Да, ты немец, шутить изволишь, как и ты смеешь. Причем тут оскорбление? Я говорю правду, Сигизмунд сделал то, что и должен был сделать. Должен, он должен был похищать короля, он должен был заманить в ловушку этого кузена Прокопа и бросить его голову. Он должен был со своим войском татар осадить кунтар что-то там, а почему бы нет? Что хорошего сделал король Вацлав? Рассуждает нас. Бог вам в помощь, Индра. И ты прав, и ты... И ты здрав будь, немец несет чушь Что? Послушай, все сам поймешь Кто-то должен был навести в стране порядок и обвинить империю Бабах, аж курица подпрыгнула Какое мне делать до австралийцев? И сейчас даже сам дьявол не разберется с этими папами Какой папа законный, тот что в Риме? Или тот что в Авиньоне? Не богокульствуй Но это же правда, вот слав король богемии Дворяне богемии на его стороне К черту, рашберка его к свору Пан Радцик, а Гетман при Ватславии. Он хранит верность королю И если он услышит твои слова, он прикажет побить тебя как собаку твои... Твоему Рейхстагу скоро начнем Нечем будет править И Йост был вынужден продать Люксембург, чтобы помочь Не забывай о Кунта Горе Где такие немцы, как ты, целуют ноги Сигизмунду, чтобы сохранить головы на плечах Да, но, друг мой, немец, это бессмысленно Давайте поговорим о более приятных вещах. Что, что ты хотел сказать? Немец слишком далеко зашел. Наш законный король Вацлав. Немец дурак, но что мы можем с ним сделать? Я кое-что придумал. Немец заслужил, чтобы его проучили, да? Ты прав, матуш. Покол... Поколотим его. Ты с ума сошел? Хочешь, чтобы тебя заковали в кандалы? Не слушайте, Фрицика, я придумал кое-что получше. Когда немец разглагольствовал, я вспомнил об огромной куче навоза. Той самой, что рядом только. с его только что по... По побеленным домом. Ты думаешь, ты думаешь, что можно было бы, или... было бы разукрасить? Я в деле? Ха-ха! Ничего себе придумали! Я предпочел бы его поджечь, и. и, на нав... и... Но и навоз подойдет. Что скажешь, Индра? Ну я должен принести отцу пиво и сделать еще пару вещей. Мы заканчиваем меч для пана Рацига. Да ладно тебе, мы же не весь день будем кидать пару горстей на вузы И мы просто обязаны защитить честь нашего короля. Ну что, Идра, ты с нами? Конечно, че, я всегда с вами, я в деле. Давай что-нибудь ответим уже. Конечно, я с вами, ребят, но потом вы поможете мне. Хорошо, я с вами, но потом вы должны будете мне помочь. Что тебе нужно? Конкретно? Куниш задолжала моему отцу, не хочет платить. Я пытался с ним поговорить, но все бесполезно. Одних слов недостаточно, чтобы выбить из него гроши. Но одному мне не справится. Конечно, мы поможем тебе сразу же после того, как забросаем дерьмом дом немца. я с удовольствием дам пороже этому пьянчуге. Ладно, пошли тогда, пока немец еще сидит в корчме. Мы, значит, со своими друзьями идем к дому немца. Новое задание, давай посмотрим, куда нам надо сейчас Идти, а дом немца, я так понимаю, находится у нас а, южнее Ну что ж, погнали, ребят, давай-давай, сейчас мы попробуем забросаем как Какахами этот офигенный, просто шикарнейший домишка, Где он у нас находится, вот это, судя по всему, да? Задача выполнена, уже Мы даже еще не дошли Здравствуйте, мы тут немножко побесчинствуем, вы не против, тетя? Тетя Мотя Так, новая запись, и что дальше? Мы уже пришли, дальше-то Что? Алло, ребят, ну мы пришли уже. Что дальше-то будем делать? Ну? Ну что, начнем? Там женщина какая-то сидит. Подожди, нужно убедиться, что нас никто не видит. Там, там женщина сидит. Зачем? Немец же в корчме! А ты не заметил, что у него есть жена еще и сын. Ха -ха. Он, она, она, она нам не помешает. Да, Индра, вымани ее из дома. Но сейчас вообще без проблем. Почему я? Потому что у тебя это хорошо получается. Да-да-да. Ну что, давай, Эндро, хорош уже. Баклуши бить. Пойдем уже выманим из дома э, жену и детей. Здравствуйте. Может с вами поболтать. Жена немца. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе нужно? У вашего мужа неприятности. Я только что был в корчме, и ваш муж говорил, что там всякие глупости. Я решил, чтобы лучше было бы увезти его домой, пока он не попал в беду. Какие еще глупости? Ну, говорил, что Сигизмунд прав, а король Вацлав пьяница, и это не всем понравилось, поэтому я подумал. Боже мой, вот дурак, не хватало еще, чтобы он заговорил о папах. О папах он он тоже что-то говорил? Спасибо, что сказал мне. Надеюсь, я успею его увезти раньше, чем он ввяжется в очередную драку. Ха-ха, ну что ж, выманили мы, значит, жену. И давай-ка займемся уже более менее приятными делами, которые мы и хотели здесь сделать. Ну что, ребят, давай начнем уже. Жена ушла. А путь, как говорится, свободен. Погнали! Репутация понизилась, ступай и отомсти немцу. Как так-то? Почему моя репутация понизилась? Нет! Ну что, начнем? Ой-ой-ой-ой-ой! Какое же липкое оно! Погнали! Чего ты ждешь, воин? Требушеты к бою за короля! Погнали, закидаем его дом лепешками. Срать я хотел за короля. Это просто хорошее занятие. Почти каждый такой же хороший, как если увидеть этого предателя у позорного столба. Нифига себе, закидали просто. Просто закидали в хлам весь дом какахами. Жри навоз! Курва, какого лешего вы творите? А вы кто такие? Вы кто такие еще? Эй, Ганс, ты разве не видишь? Мы украшаем ваш дом. Это за то, что отец твой говорил в корчме о предателе Сигизмунде. Мы делаем то, что нужно сделать. суки дети, я разукрашу этим дерьмом ваши рожи. Чё, реально? Ну попробуй. А ты что здесь делаешь? бышек Связался с ним чушкой, Вонючий. Может, тогда тебе понравится последняя немецкая морда? Ну попробуй. Нака, держи-ка, прямо в лицо Отличный удар, отличный выстрел Курва, ты за это заплатишь, а ну погнали Ну что, понеслась А ну иди сюда, опа, получай по щам, ну-ка Оказывается, не так-то просто здесь, друзья, драться Тихо, тихо, тихо Ха-ха-ха, на в бубенец Получай, получай, да, у меня есть подмога да. Нас больше, ребят, нас-то тут больше вы, видимо, не на тех напали. Блин, реально тут очень сложно с выносливостью. Получай я ни хрена себе. Один буквально удар. Ну-ка. Да ни что, не попал я, друзья. Так, ладно, отдыхаем. Нака, ка получай. Мордобой пошел. Нака, не достаешь ты. А увернуться как-то можно? Так, сильный удар. Бах! Прям в бубе, а. Еще раз. Интересно, здесь боевочка. Ну-ка, получай-ка. Так, что это было, друзья? Что это такое сейчас было? Противодействие. Ну-ну-ну-ну-ну. No, no, no, no, no. Успокойся, крестьянин, блин. Так, где у нас тут заварушка? Давай поможем. Хорош. Ты что-то, смотрю, разошелся. Иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Сейчас мы тебя проучим. Какого хрена? Смотри-ка, рожа у них... Тихо-тихо, женщин бить нельзя. Женщин бить нельзя. Ваше здоровье всегда отображается в виде красной полосы. Я понял. Так, иди сюда. Я сейчас с тобой не закончил. Ну-ка. Так, хват, хват, хват. От здоровье также зависит. Иисусе, вы, вы закончили? Нет, чуваки. Давайте, валите уже, пока я не передумал. Если вас застанут за совершение преступления, стражники попробуют вас схватить, даже если вам удастся убежать. Я так понимаю, я ввязался сейчас в драку. Черт, парни, что вы наделали? Зачем все это нужно? Промолчать. Убеги от пристава вместе с друзьями. Задача, как не выполнено это? Почему? Промолчать, ответить. Я не позволю оскорблять короля. Все верно. Немец оскорблял нашего короля Вацлава. Он получил по заслугам. Так вот почему. Ладно, немец не такой плохой парень, но ему лучше перестать нести чувства о Сигизмунде, пока кто-нибудь не поджег его дом. Так значит вы... Что бы там на меня так смотришь? Я думаю... Ты думаешь, я люблю немцев? Я служу своему господину, а он служит королю, которого зовут Владслав. Но что же мне с тобой делать? Немец поднимет шум, если я тебя отпущу. Ну так и отправь его в тюрьму. Ха! А кто будет платить за твою... за твою еду? Знаешь что? Немец получил по заслугам. Я пойду и поговорю с твоим отцом. И мы как-нибудь все уладим. А теперь уходи, пока я не передумал. Хорошо, что мой батя влиятельный человек в этом городе. И я легко могу... Вот таким вот образом отделаться. Что такое? В смысле? Сдавайся. Почему? Я что сделал-то? Я только что вроде бы как... Ай-яй-яй-яй-яй! Вы смотрите, что происходит. Меня только что измутузили. Когда стражники требуют, чтобы вы сдались, вы можете это сделать, нажав на П. А где у нас на П? Ну-ка, подожди. Сдаюсь! Сдаюсь! Алло! Сдавайся на П. Где у нас сдаться-то? п п п п п Сдаюсь, сдаюсь, друзья. Все, сдаюсь я. Ступай к своей матери, она тебе заплатит. Мне сообщали, что ты затеваешь драки с людьми, а нам здесь такое не по нраву. Это тебе определенно дорого обойдется. Будешь знать, что преступление не приносит прибыли. В смысле? Я что, успел начудил-то? А у меня не хватает грошей. Мне доверили секретное задание. <свят> Черт возьми провал. Слушай, я скажу тебе правду, но никому ни слова. Господин Ратае отправил меня с секретным заданием. И чтобы выполнить его, я должен периодически нарушать закон. Понимаешь? <свят> <свят> <свят> ты бы и чучело-птица рассмешил. Но это тебе не слишком поможет. Ни хрена себе я ввязался. У меня не хватает грошей. У меня нет денег. <свят> Слушай ты, это слишком много. У меня нет денег. Что ж, тогда тебе придется... Ты Тогда тебя ждет 4 стены, согласиться с, тюремными, с тюремным заключением Да, валить, друзья, надо Бежать, срочно бежать Побежали Так, ранение, серьезное ранение Какую-либо часть тела, заднете стебель, влияет на ваше положение И в итоге мы, друзья, заканчиваем Вот таким вот образом Да, на самом деле, не просто нам здесь пришлось Сейчас, но я как мог, друзья, первый раз свой отыграл Лично мне показалось, что мы накосачили, Когда устроили мордобой с теми парнями Они вроде бы уже отказались биться А я все равно продолжал их мутузить Скорее всего, и совершил преступление. Ну что ж, вот такой вот первый опыт у меня в этой игрушечке в Kingdom Come Deliverance. Что ты, зритель, думаешь по поводу этого прохождения? Пиши, пожалуйста, свои размышления на этот счет. Вообще, может быть, если, если у тебя какие-то советы, да, как правильно нужно проходить, то я смело жду тебя в комментариях, ведь у братишки Scratch'а есть отличительная особенность, отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Ну а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!